Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. И вот. Всем привет! В этом обзоре мы вас познакомим с замечательной новинкой от компании Эдуард в 48 масштабе. Это самолет от компании Bell P-39Q, который поставлялся по ленд-лизу, э, так сказать, в пользование Красной Армии. Так, масштаб модели 1.48, на торце коробки можем видеть варианты окрасов разных бортов, состоявших на вооружении в тех или иных частях. Артикульный номер 111.18, двойной удар, лимитированные издания. С обратной стороны коробки на торце мы видим модель от Эдуарда пластиковая с фототравлением. Окрасочными масками, двумя комплектами, деталей для сборки советского варианта P39. Декали от картографа на 10 обозначений содержится в данном наборе тех асов, которые летали на данном самолете во времена Великой Отечественной войны. По данному QR-коду можно пройти на сайт. Он работает. И все это естественно изготовлено компанией Лрд. В, Чехии. в наборе лежит инструкция формата А4. Короткая справка о данном самолете на английском и чешском языках. На первом развороте мы можем видеть описание ледниковых рамок, список, таблица красок, которые здесь нам будут необходимы для покраски данной модели. Здесь имеются краски Ганзе, Мистер Color, Aquas и Mission Module собственно, те краски, которые можно приобрести непосредственно на сайте производителя данной модели. Первый лист непосредственно сборки начинается со сборки кабины самолета. Далее продолжение сборки кабины, установка всего этого между половин фюзеляжа, установка некоторых элементов интерьера, соединение крыла и фюзеляжа, установка сеточек всевозможных, видимо, в радиаторах стойки шасси в выпущенном положении и вклейка щитков вниз шасси. Шасси даны в двух вариантах, сами колеса, то есть можно собрать и в выпущенном и в убранном положении. Далее по инструкции все отмечено очень хорошо, все читабельно, разобраться можно. Все отмечено значками, что куда клеить и какие варианты. Также указано как использовать окрасочные маски и далее идут у нас страницы с вариантами окраски данной модели. Также замечу, что в наборе у нас, как я и сказал раньше, две модели содержатся за одну цену, прошу обратить внимание. И собственно можно построить два любых борта из этого набора, которые предлагаются в этом прекрасном каталоге. Да? И на последнем листе можно видеть схему для нанесения декалей с техническими надписями. В наборе у нас вложен вот такой большой лист с декалями. Проложен калькой, чтобы декали у нас ни к чему не приклеивались. С замечательной печатью. И давайте посмотрим это поближе. Итак, в наборе у нас представлены 10 разных бортов самолетов и собственно это все опознавательные знаки и обозначения на всех них также элементы вот видно здесь декали с приборами и большое количество технички на обе модели Повторюсь, декали отпечатаны компанией картограф для компании Эдуард. Качество печати просто отличное. Никаких смещений или сдвигов на декалях нет. Цвета насыщенные, надписи читабельные. Все очень-очень аккуратно сделано, продумано. Как должно быть. В общем-то, техничка дана одинаковые на обе модели, ничем она не отличается. В наборе присутствуют окрасочные маски, фототравленные элементы кабины и элементы экстерьера. Маски сделаны по стандарту у Эдуарда. Это обычная пленка, вырезанная на плоттере. О травлению для кабины. Выполнено все, как обычно, у Эдуарда. Представлены три приборные панели. Две из них одинаковые и одна, немножко отличающаяся от них, видимо, в зависимости от той модификации, которую предлагает компания Эдуард. В данном случае нас интересуют вот эти две крайние, так как машины, поставляемые во время великоотечественными войны к нам были модификации q также идет пленочка с прицелами в кабину и два набора фототравления на экстерьер планера давайте рассмотрим их чуть-чуть ближе первая пластинка с фототравлением это экстерьер для нашего P39 AeroCobra. Здесь представлены элементы шасси всевозможные панельки, лючки и накладки, сеточки. Все это сделано ну, на довольно мягкой латуни. Все протравлено замечательно. Никаких огрехов нет. Ну, в общем-то, темы славится у нас компания Эдуард. Вторая плата содержит в себе элементы кабины, ремни, приборные доски и мелкие переключатели, всевозможные тумберы. На приборных панелях лаком сделаны стекла приборов. Это очень хорошо видно и имеют этой имитации довольно хороший блеск и довольно ровные. Единственное, что мне нравится, это сам блеск приборной панели и хотелось бы его более матовый приборчики можно сказать читаемые но вот такие вот линзы я увидел наверное впервые так что при монтаже этих деталей нужно быть очень осторожно Также здесь идут вот эти вот накладки на панели. Видимо, они накрывают сверху все приборы на основной панели. Ремешки. Всевозможные тумблеры и переключатели. Пленочка с прицелами. Далее в наборе у нас два пакета с остеклением. Давайте рассмотрим. Остекление, в общем-то, как и всегда у Эдуарда. Очень-очень качественное, с правильными приливами к деталям. Никаких нареканий не вызывает. Посмотрим на искажения. В общем-то стекло ничего не искажает, все прекрасно через эти стекла видно, очень-очень прозрачные. Так основной комплект. Летников у нас упакован в один большой пакет. Давайте его рассмотрим. Летники у нас в двух экземплярах. Дуал комбо набор. Как и написано, собственно, на коробке у Эдуард. И на каждую модель у нас три летника и один летник прозрачными деталями итак первый летничок у нас содержит части фюзеляжа хвостового оперения носовых частей какая-то бомба выхлопные патрубки и так далее улик кабины клепка и крой на фюзеляже отличные крой не Сильно глубокий, это так выглядит только на видео, так цепляет камера. Приборная панель, пластиковая, которую теоретически мы можем заменить на фототравление, которое предлагает компания DWAR. Также правая половинка фюзеляжа и внутренняя сторона. Литьё очень-очень чистое, без каких-либо дефектов, с небольшими наплывами пластика. Но это не страшно, никакого смещения нет. Выглядит это все очень-очень замечательно. Насколько это э, новая разработка, я сказать не могу, но одно. Хорошо, что это непосредственно разработка самой компании Эдуард. Следующий литник у нас содержит элементы детализации всего самолета, лопасти винта, колеса, всевозможные створки, тяги, подвесы, воздухозаборники. Шасси у нас даны в двух вариантах собираются они из двух вот таких плоских половинок. данные не в двух вариантах полные для убранного варианта и выпущенные на стоянке колеса, пневматики под нагрузкой продавленные. В наборе данные несколько вариантов лопастей для сборки винта. Далее посмотрим еще один вариант. Отличаются они немного шагом, скажем так, и длиной. Качество опять же замечательное, единственное я точно не знаю, когда разработана эта модель, но литье очень и очень чистое. Более детально рассмотрим мелочевку на фотографиях итак последний литник из данного набора содержит крыло топливный бак и еще один вариант лопастей для сборки винта также здесь представлены два варианта коков под три лопасти и под четыре также вот эта вот кроватка куда все это крепится И еще один вариант выхлопных патрубков. По-моему, с 12 вот этими выхлопными патрубками. Это на более ранней модификации. На модификации Q выхлопные патрубки были по 6 штук с каждой стороны. Посмотрим крыло поближе. Вот такая небогатая расшивочка. Небогатый клюк. Но тем не менее все выполнено очень и очень на достойном уровне. Возможно, здесь и не должно быть прям много клепа, так что если кто-то тоже приобрел такую модель, или после данного обзора захочет приобрести, обязательно смотрите э, референсы, так сказать, да, образцы фотографий и чертежей, какой крой и какой клеп стоит доделать, если есть такая необходимость. Если вы хотите построить скажем более более детально и верхней части крыла все толкатели с внутренней стороны выполнено все очень очень очень на достойном уровне и касаемо лопастей для винтов они, как я уже и сказал, имеют разную длину. Давайте сравним. Разный шаг они имеют и разную длину. Насколько они отличаются от варианта на 3, я, честно говоря, сказать не могу. Это нужно прикидывать, смотреть и уточнять по э, информации, да, на какой модификации какой винт должен стоять. У нас в данном случае интересует винт на 3 лопасти. Ну, если вдруг кому-то будет интересно, можно собрать борт другой модификации из этого комплекта. Так как в наборе очень много деталей на инструкции. Видно, что они зачеркнуты и не используются при постройке данной модели. Итак, друзья, на этом обзор завершен. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться и не забывайте поставить лайк или дизлайк. Если вам понравилось или не понравилось видео. Если у вас есть чем дополнить данный обзор, пишите в комментариях. Если вы хотите увидеть сборку данной модели на нашем канале, также пишите в комментариях. А на этом все. Всем пока-пока.